Нож не спасает распиаренные танки Т-64 образца 2017 года от уничтожения. Украинская армия имела до недавнего времени на вооружении около двух сотен танков Т-64Ф образца 2017 года. В ходе модернизации на них заменили ночные прицелы. Вместо старых инфракрасных установили тепловизионные. Закупили радиостанции НАТОвского стандарта и внутренние переговорные устройства. Самой сомнительной новинкой стало применение реактивной брони-нож. Как утверждается, ее элементы были смонтированы в старые контейнеры от динамической защиты контакт. Нож в свое время критиковали, и не напрасно. Так, во время боевых действий на Донбассе нередки были случаи, когда эта ДЗ, сработав, наносила танкам тяжелые повреждения, например, выводила из строя ходовую часть, лишая технику возможности двигаться. Речь тогда шла о танках БМ «Булат». Но на Т-64Ф оказалось еще хуже, судя по материалам, появившимся в сети. Нож срабатывает через раз, а иногда вообще никак не реагирует на попавшие в него противотанковые боеприпасы. Правда, пока непонятно, идет ли речь о неэффективном способе установки или элементы изготовлены уже с браком. В результате ВСУ уже лишились части модернизированных танков. Т-64Б – модернизированный вариант танка Т-64А. Основные отличия – комплекс управляемого ракетного вооружения 9 112 «Кобра». Новая система управления огнем 1А33-1 с прицелом дальномером прибором слежения 1Г42 со встроенным лазерным, квантовым, дальномером с высокой точностью определения дальности до целей и системой определения поправки на боковое движение целей с электронным. Баллистическим вычислителем с автоматическим вычислением поправок для стрельбы, система защиты от напалма, система пуска дымовых гранат, туча, сплошные бортовые экраны, труба ствола пушки получила быстроразъемное соединение с казенником. Увеличен динамический ход опорных катков. С 1984 по опытно-конструкторской работе отражения на верхний лобовой лист наваривалась дополнительная стальная плита толщиной 30 мм. Танк оснащен автоматической слой 1 а 33 1 включающий в себя лазерный дальномер, баллистический вычислитель с датчиком входной информации, стабилизатор вооружения 2С42 и комплекс управляемого вооружения Тур-9х112-1 Кобра. Основным оружием танка Т64Б является 125 м гладкоствольное орудие, пусковая установка 2С46, стабилизированная в двух плоскостях